Поскольку вода сейчас сильно замерзает, кроликов мы поем снегом. Даем им вот такие вот снежочки. Бутылки с водой мы еще пока не сняли, как вы видите. Потому что вода еще не до конца, не везде замерзла. Поэтому пока что бутылки мы оставили. Вот, кормим также. Продолжаем кормить комбикормом. Даем еловые веточки. В конце осени был Яблочный период давали зайчикам яблоки, они с удовольствием их уплетали, но опять же без фанатизма в небольших количествах. Даем по чуть-чуть морковки. Ну, совсем чуть-чуть не так, что морковку, одну морковку на клетку, а где-то, наверное, четвертинку морковочки на вот мамочку с крольчатами. Как же мы утеплили клетки? Ну, во-первых, мы сделали, обили утеплителем с краю, вот, как вы видите. Сзади мы тоже прошлись, повесили утеплитель, армирующая пленка. И спереди мы тоже прошлись утеплителем. Вот у нас висит утеплитель. Сейчас я вам покажу. Так, спереди сейчас. Вот, его сверху скатываем в рулончик так вот. Да. Ну, ну, вот так вот. Ну, Тепло, самое главное, чтобы не было никаких ветров. Датчики очень боятся, когда холодно. Снизу прибили такие вот дощечки в качестве грузиков, чтобы не сдувало. Ну давай мальчишку посадим. Монстрик. Так, давайте. О, это у нас мальчишка. Гигантик, да. да, да, да. Фу -фу. Сажали его с девочкой. Поля Счастливый довольный, да. Опа, все. Так, э, сейчас зимой обязательно надо, чтобы у было достаточно еды, так как они э, набирают вес э, потому что холодно, большой расход энергии на согревание тела, и они больше едят. Вот, ну что ж, и очень хорошо набирают вес в зимний период. Ну что ж, это все, что я вам хотела рассказать. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. С вами был Лобнинский кролик. Всем пока-пока!